Во с тропаря праздника рождества христов рождество, рождество твое христи боже наш по сияниям и разума небо звездам служащие звездою учатся тебе кланитесь о солнцу правды и тебе идите с высоты восток В ответ нашего дома, Святитель Николай. У нас доме из нас каждый из нас а, взрослый, хозяин хозяйка своего дома слава богу детки у нас есть а, повеличаем и вас а Радует нас наша воскресная школа, Матушка Вашему вниманию мы хотим предоставить небольшую нашу сценку под названием «Рождественская звезда». Когда святым огнем горя над сонной синегой, Сошла чудесная звезда, явился Бог и Твой. В земной наш дом пришел Христос, ты сердце приготовь. Любви доверчивый дитя, приняв его любовь. И над тобой горит звезда любви и доброты. Взгляни, дитя, на небеса, ее увидишь ты. Из бедных ясных инфлима под песню хлебную Эде. Месяц выныр стен хустене Блазе волос Бек дыхнул в лицо младенца И соломою шуша. Но упругое коленце Засмотрелся чуть дыша уже жерди крыши К яслям хлынули гурьбой А бычок, прижавшись к нише Одеяльце мял губой Пес, прокравшись в теплые ножки Полезал в детском. Всех уютней было кошки Яслях греть за бочком Присмиревший белый козлик, начало его дышал, Только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку и мне, И заплакал звонко-звонко в тишине. А Христос, раскрывший глазки, вдруг разбил круг зверей И с улыбкой, полной ласки, прошептал «Смотри скорее!» А потом он скрылся и запели другие ангелы. Они сошли с неба, чтобы поприветствовать своего царя и создателя. А потом они славу и они пели «Слава Дощи к Богу!». Они радовались тому, что родился Иисус Христос А потом они, пастухи, пошли искать Иисуса Христа. И далек в Восточную Стали спрашивать, где царь Ревдейский, который родился. И такие слухи о том, что родился Иисус Христос, дошли до царя Ирода. И он подумал, и он подумал что Иисус Христос, когда вырастет, не вернет власть. Давайте доложите мне. И его к тому где родился. отошли по Божьему глаголу. здоровья вам вашим близким вот. и подарить детки хотят вам подарочки I Они...